Я физик, занимаюсь физикой и буду вам рассказывать про физику, точнее, физику твердого тела. Это такой раздел физики, который изучает зависимость свойств материалов от их структуры и состава. Поэтому вначале я вам расскажу, про, напомню про атомную структуру, про то, как атомы образуются, соединяются в кристаллы, расскажу про то, как электроны живут в кристалле. Это называется озонная структура. Почему так вы поймете скоро. И как это применяется на практике? Я буду говорить немножко про электронические свойства, хотя их много разных, но чисто потому, что все электрические приборы, все есть научно-технический прогресс, основан на микроэлектронике, которая, в общем-то, основана на электрических свойствах. У меня две цели доклада. Первая программа «Минимум», чтобы каждый понял, чем отличаются металлы от диэлектриков и полупроводников с точки зрения зонной структуры. Маленький спойлер, только зонная структура может отличить ну, сказать разницу, объяснить. И второе, я хочу вам рассказать работу некоторых известных вам элементов, таких как светодиод, солнечный элемент, там, термоэлемент, полупроводниковый лазер, и ну, немножко другие. Про транзисторы говорить не буду. Хватит нам диодов. Итак, поехали. Ну, первое, что нужно сказать, атом. Вы все знаете, что он состоит из положительно заряженного ядра и облака электронов вокруг. Причем электронные обладают определенной энергией. Только определенными уровнями энергии. И в этом говорят, что они располагаются на определенных уровнях. Между уровнями они находиться не могут. Чтобы перепрыгнуть с уровня на уровень, электрону нужна энергия. Он ее получает в виде фотона. Фотон – это квант электромагнитного излучения, то есть порция света. Чтобы электрон подняться на более высокий уровень, то есть уровень с большей энергией, ему нужно поглотить фотон с разницей с энергией равной разнице этих уровней. Когда он падает на более низкий уровень, он излучает лишнюю энергию в виде фотона с этой энергией. Отдельно нужно сказать про самую верхнюю оболочку атома, на которой располагаются определенные электроны, называемые валентными. Во-первых, они могут получить энергию и просто вырваться на свободу. Во-вторых, они могут создавать связи с такими же валентными электронами других атомов. Ну, из курса химии все помнят, что валентность у разных химических элементов разная, и вот слово валентность нам еще приходится. Итак, атомы с помощью валентных электронов объединяются в кристалл. Кристалли не занимают определенное положение. Это называется кристаллическая решетка, а положение атома называется узел кристаллической решетки. Решетку можно рассматривать как город, в котором есть дома, то есть атомы, и, и живут электроны. То есть живут, летают хаотично. Если мы приложим внешнее напряжение, то электроны стремятся в одну сторону, но при этом будут натыкаться на атомы ну и отклоняться. Направленное движение электронов называется ток. А то, что они вот отклоняются в процессе, называется сопротивление. Причем в атоме электроны отклоняются не только за счет ну, атомов, но и за счет дефектов. Что такое дефекты? Они бывают разные. Например, не может быть, но может отсутствовать атом на своем месте. Он может быть где-то посередине, не там, где, не в узле. У нас может быть какой-то другой химический элемент попасть в систему. И это все мешает движению электронов. Чем больше дефектов, тем меньше ток, тем больше сопротивления. Поэтому изучение дефектов в физике твердого тела ⁇ это очень важное направление. Только зная врага в лицо, можно научиться в противостоять ему или уменьшать его вред. Я вам рассказала тут про структуру, про электроны, но еще ничего не сказала, откуда берутся эти электроны. И на это отвечает зонная теория. Ну, как вы помните, в атоме есть уровни, в кристалле есть зоны. То есть зона это множество уровней, которые с маленькой. Ну, разница энергии очень-очень маленькая. Точно так же между зонами электрон не может существовать. Поэтому этот промежуток называется запрещенной зоной. Чтобы вырваться, из, как, как тут, чтобы вырваться, необходимо было получить определенную энергию. Так и здесь, чтобы вырваться. из атома, нужно получить определенную энергию. Когда там вырывается, ну как вы помните, валентные электроны образуют связи. Если ему совершить энергию, они оторвутся и станут свободно бегать по кристаллу. Это как раз и будут те самые электроны, которые создают ток, про который я только что говорила. То есть, чтобы вырваться на свободу, им нужно преодолеть запрещенную зону. И тут, возможно, три ситуации. Первая — не то. Запрещенная зона будет очень большая. Электронов просто нет шансов ее перепрыгнуть. Тогда в кристалле не будет свободных электронов, и в ток протекать не будет, и это называется «диэлектрик». Другая крайность — запрещенная зона будет равна нулю, или вообще валентная зона, зона проводимости, то есть там, где кристаллы свободно бегают, будет пересекаться. Тогда все электроны в этом промежутке автоматически становятся свободными ну и свободно бегают по кристаллу. Ну, это называется полупроводник, проводник или металл. Посредине, между двумя этими крайностями, находятся полупроводники. В чем особенность? Во-первых, у них есть запрещенная зона, и она небольшая. У электронов есть возможность вырваться. Но, как вы помните, те электроны, которые становятся свободными, это же электроны валентные, а не те, которые образуют связи в химическом Химическую связь между двумя атомами. А если мы уберем один электрон из атома, атом станет положительно заряженным. Физики говорят так, ну, химики, то, что на месте электрона осталась дырка положительно заряженная. В нее может попасть какой-нибудь другой электрон, с другой связи. То есть дырка переместится. И поэтому физики говорят на зонной структуре, что эта дырка двигается в валентной зоне. Ну, вы можно представлять себе, как некоторые вакансии на работе. То есть один уволился, убежал на свободу, ну, другой пришел. Это такая вакансия, типа, свободное место занимать. Ее можно занять электронно-инвалентной зоной, то есть другой связи, или свободной, который мимо летал, свобода ему надоела, и он упал на, на дырку. Это зонная структура. Еще один момент. Зонная структура нам проливает свет на еще одну темную сторону дефектов. Они не только отклоняют, ну, мешают продвигаться электронам свободно, они еще и заманивают их в ловушки. Что это значит? Если электрон пробегает мимо, ну, скажем, пустого места, он может в него упасть как в яму и застрять там. То, чтобы из него выбраться, ему нужна снова энергия. То Что это значит в зоне теории? Что в запрещенной зоне дефект создает маленький уровень. Электрон на него падает и застревает. Чтобы выпрыгнуть обратно, ему нужно снова вот эту вот энергию получить. Но электрон может. Самое плохое то, что если рядом будет дырка, то электрон с нее вниз еще упадет. То есть мало того, что мы ну, электрон попал в ловушку, он еще упал на дырку, и мы потеряли не только электрон, но и дырку. То есть целых два частицы, которые переносила ток. Поэтому дефекты они не только отклоняют движение электронов, они еще уничтожают носители заряда. Ну а теперь можно приходить, собственно, к практике. Как это все эти данные используются? Мы ну, будем рассматривать на примере кремния. Ну, кремний четырехвалентный, создает четыре связи с окружающими атомами. Вот его зонная структура. Классика полупроводников. Но ну, мы возьмем и добавим в него фосфор. А фосфор, он пятивалентный. То есть его четыре атома создадут связи, а пятому связи не будет. Второй пары не будет. И он в такой грусти, печали, одинокости может очень легко оторваться от своего атома и брузать по кристаллу, то есть он станет свободным. Как это на зонной структуре рисуется? Ну, Примесный атом, то есть это примес, дефект, создает уровень в запрещенной зоне. Но так как на этом дефекте есть лишний электрон, то есть дефект заряженный, на нем располагается электрончик. Так как этот электрон может очень легко оторваться, ему много ли, энергии не надо, то это расстояние от зоны проводимости очень-очень маленькое. То есть все электрончики вот с этих лишних атомов могут оторваться и пойти гулять. Возьмем другую ситуацию. Возьмем и добавим примесь, которая меньше валентность. То есть бор. У него три связи. Три связи мы создадим, четвертая не будет. А если нет недостаточно электрона, то вы уже знаете, что это дырка. То же самое. У нас есть примесный уровень, но только теперь считается, что как бы, вот эти вот электроны, которые должны были быть здесь, находятся на этом уровне. То есть вместо них есть дырки. То есть, вот так вот, просто на ровном месте, добавляя чужие, ну, разные химические элементы, мы меняем количество проводящих электронов в металле. То есть у нас был просто материал, в котором их не было. А теперь мы можем добавить сюда 10 100 миллионов, сколько нам надо, и получим такую проводимость, которую нам надо. Но это только начало. Самый трэш начинается, когда мы этот. Полупроводник, и этот садим вместе. Ну что получается? Ну тут некоторая есть магия, которую я объяснять не буду, потому что слишком долго. Но примите на веру, что вот этот уровень примесный в одном материале и в другом совпадает. То есть сторонная линия, а все остальное просто смещается. Что получается? Если мы приложим напряжение, ну там тут минус, тут плюс, электроны у нас побегут. И с горки будут спускаться и бежать дальше. Дырки точно так же будут двигаться, только они будут всплывать. Это же пустое место, но легко может всплыть. Но если мы то поменяем местами, у нас получится, что электроны будут бежать, подбегать, а чтобы запрыгнуть сюда, им нужна вот эта вот энергия, которую надо где-то брать. Если ее брать негде, то они тут и будут застревать. То есть ток у нас не будет течь. И так мы получили просто, это называется, полупроводниковый диод. Что еще можно с этой простой структурой манипуляции делать? Не будем пускать ток, будем ее освещать светом, который будет больше запрещенной зоны. Он падает, выбивает электроны зоны валентной зоны проводимости, и тут и тут выбивает. Но что получается? Если электрончик выбился здесь, он скатится вниз. Электрончик, который здесь выбился, здесь останется, но вот эта дырка поднимется вверх. То есть у нас дырки будут тут собираться, электроны будут здесь собираться. Подводим два провода, подключаем лампочку, у нас будет гореть свет. То есть это солнечный элемент. Третий момент, который может тут играться. Не будем освещать, но опускаем ток. Опускаем, но Делаем этот переход очень узеньким и очень сдвинутым, так, чтобы это расстояние было очень маленькое. Тогда электронам здесь вообще бегать не имеет смысла. Они сразу будут падать, дыр... электроны будут бежать сюда, дырки будут бежать сюда. И здесь, как вы помните, если электрон упадет на дырку, он исчезнет и выделит вот эту вот энергию. Мы получаем светодиод, который будет излучать свет величиной равной ширине запрещенной зоны. Тут на самом деле можно еще много чего рассказать. Например, полупроводниковый лазер. Тот же самый светодиод, но только там есть хитрость, мы подгоняем, мы накачиваем систему электронами, то есть их много-много собирается, потом они резко падают, и у нас выделяется резко много света, но там еще есть некоторые нюансы. И в конце концов получается не просто светодиод, а именно лазер. Ну, то, в общем, что тут еще можно сделать? Можно вот это вот забыть про вот это вот. Поговорим только про это. Сделаем эту зону очень маленькой. Маленькая, значит, значит небольшая энергия, чтобы выбить электрончики. А небольшая энергия это инфракрасное излучение, то есть тепло. И ставим куда-нибудь в костер. У нас получается, что чем больше температура, тем больше электрончиков будет выбиваться и тем больше ток будет течь. То есть мы получаем датчик температуры. То же самое берем тот же, же кусочек, только зону больше, которые соответствует видимому свету, и ставим, чтобы она светила, там, где нужно нам, нам, нам, где свет измерять. То же самое выбиваются электрончики, и мы видим, есть у нас освещенность или нет. То, же, то есть вот это все, то есть один кусочек полупроводника, это просто все датчики, которые только вы можете себе представить. В метро, то, когда вы проходите через турникет, и они там закрываются. Вот стоят эти датчики, которые реагируют на то, что свет пропадает. Ну что я ему рассказала, я вам напомнила, что квантом кристалл, зонная теория, Мне некоторые применения показала. Хочу сказать как вывод то, что физика твердого тела это огромный раздел физики. Физики твердого тела изучают структуру, зонную структуру, свойства. Они ищут методы манипулирования структурой зонной и кристаллической, чтобы получить новые материалы, которые дадут нам в руки новые возможности, новые технологии. Спасибо за внимание.